Здорово! Сегодня у нас в выпуске веселый ранер, экшен на вертолетах, красочная головоломка, симулятор оригами, аркадный платформер и необычный тавер-де-вец. Приступим! Run Run 3D – это веселый раннер с сумасшедшим фэнтези-оформлением. Вам предстоит начать забег вместе с винди-серфером от пекущего пляжного солнца. Прыгай, катайся на волнах и собирай бонусы для открытия новых персонажей и возможностей. Самые мощные боевые вертолеты ждут вас в захватывающем экшене. «Канщи батл Вы станете отважным пилотом, предотвращающим войны и терроризм в разных уголках мира. Вас ждут реальные исторические задания, огромный арсенал оружия и оптимизированное управление, позволяющее ощутить чувство реального полета. Чам-чам, это красочная головоломка про несчастного голодного хамилеоши, который просто не в состоянии прокормить себя сам. Поэтому вам придется накормить его хотя бы мандаринами. Решите кучу головоломок и пройдите все 75 уровней. Используйте ветер, пушки, да хоть порталы вашу мать, но добудьте долбаные мандарины. Бейпрама! Это я бы сказал симулятор оригами для тех, у кого рядом не оказалось бумаги. Думаете, это детская забава? Попробуйте сами. Вам будет необходимо сложить нужную фигуру за определенное количество ходов. И если все это начинается с безобидного квадрата, то со временем тело доходит до сложнейших фигур в виде животных. Собери все 70 фигур и оживи бумажный мир. Aliens Drive Me Crazy! Это даже трудно сказать, что за продукт. Это и Аркада. И раннер, и гонка, и вы играете за обычного мужика, который решил бороться с беспределом в городе, который устроили инопланетяне. В этом вам поможет огромный арсенал оружия и автомобиль, который пробивает стены. Впрочем, как и вы сами. Свайпами по экрану вы будете проделывать дыры в потолке и полу, разрушая строение до фундамента. Вас ждет увлекательный геймплей, разрушаемый мир и интересное задание. Касл Шторм это необычная оборона башен, а необычная она тем, что оборонив замок вы идете сами в атаку, завоевывая следующий. Поскольку вся игра выполнена в виде одного военного похода. Вы сможете пройти кампанию не только за рыцарей, но и за викингов и нордов, приняв участие в более 150 сражений. Сочная графика, интересные миссии и забавная озвучка не заставят скучать ни на секунду.